Лагерь английского языка объединяет школьников со всей России, где они могут в полной мере окунуться в языковую среду и узнать, каково это быть студентом Казанского федерального университета. 30 июня начал свою работу лагерь английского языка Discovery КФУ, участниками которого стали учащиеся с 7 по 11 класс. 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы. Общение только на английском языке. По эффективности это сравнимо с полноценным языковым курсом, хотя по времени занимает всего неделю. Кроме того, у участников есть возможность увидеть Казанский федеральный университет изнутри, познакомиться с его историей и открытиями, проникнуться атмосферой деревни универсиады и, конечно, найти новых друзей. То есть у них есть тест на начальном этапе, есть тест на, на, на, в конце, соответственно, мы видим динамику. Как правило, наши тесты, все соцопросы также да, показывают, что дети начинают говорить, гораздо свободнее на английском. Каждый день выезжаем в какой-то институт, где они могут более подробно узнать какие-то моменты, им рассказывают, представляют, презентуют институты. Вечером у нас уже более развлекательные мероприятия. Развлекательные мероприятия, направленные на развитие личностных качеств, и разговорных навыков наиболее интересным участникам. Здесь у них есть возможность пообщаться с преподавателями и носителями языка. Проблемы сообщения не возникают, так как большинство ребят имеют хороший уровень английского. Говорить на английском языке несложно, потому что э, у нас очень добрые, понимающие вожатые, которые помогают нам, э, если что, исправить наши галактические ошибки. Больше всего мне понравилась лекция в Институте физики. Там мне понравились больше всего опыты с электричеством, эти хлопки, вспышки – это очень классно. Идея Их организовать очень. лагерь английского языка возникла у ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По его мнению, как можно больше детей до поступления в ВУЗ должны посетить Казанский университет, увидеть студенческую жизнь изнутри и почувствовать ее на себе. Опыт прошлых лет был удачным. Нужно отметить, что в этом году число участников возросло в два раза. А также возросла география. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.